Так, день сегодня нормальный, чуть-чуть подштыривало дома днем, челюсть нормально напрягалась, о чем-то я думал. Но сегодня нормально, сегодня днем я был на улице, перед этим работал. И он сейчас вышел на улицу немного пройтись и потом опять поработать. Чувствую себя нормально. Но думаю я сегодня вторую половину дня о взрывах в Таганроге. Некоторые говорят, что это может быть взрывы спровоцированные. Ну, точнее, самая операция взорвала что-то. Чтобы провести мобилизацию в приграничных областях, областях с Украины. Вот. Моя Воронежская область – это тоже приграничная область. Тут сначала спецоперации а не летают самолеты и я так понимаю я тоже буду мобилизирован в случае чего и вот я думаю что лучше сидеть в тюрьме или взять оружие, и там уже по, по делу решать, либо, как вариант, поехать, затаиться в Беларусь, в Минск, либо, может быть, в каком-нибудь маленьком городке, я так понимаю, там везде классно. И белорусы, скорее всего, уж не будут, наверное, воевать. А вот... У нас, судя по всему, приграничные... Области... Воевать будут, и... У нас тут вокруг очень много... Долбоебов... С буквой Z... На лбу. Поэтому... Поэтому, скорее всего, большинство, наверное, будет просто, блядь. Как рабы. Как рабы возьмут оружие и пойдут на no убой.